Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Наконец-то пришел мой заказик из магазина New Chic. Ссылки на эти товары будут в описании под видео. Так что туда заглядывайте. Я тут решила заняться тем, что ищу самый лучшие пластилин для слаймов. И вот в этом магазинчике я решила заказать вот такой вот наборчик пластилинов. Конечно, он пришел немножко какой-то мятый. Видно, на него кто-то сел. Здесь у нас огромный выбор. И сейчас мы будем с вами смотреть, какой же этот пластилинчик. И в дополнение я еще заказала вот такого вот китайского лизуна. Ехал он ко мне достаточно долго, но надеюсь, что с ним ничего не случилось. И давайте же начнем наших пластилинов и посмотрим какие они у нас что с ними произошло мне кажется как-то при переезде к нам они прям пострадали Но здесь очень много цветов конечно я как когда заказывала на картинке они мне казались по размеру больше все смялись можно даже сказать друг к другу что не очень-то и хорошо вот такая вот у нас куча и давайте потрогаем первый попавшийся у нас розовый да еще бы понять как оторвать в него пленку и Потрогами. Даже как-то такое ощущение, что и пленка вся приклеилась. М да. Что-то знаете, вот прям похож на обычный пластилин. Да, это просто обычный пластилин. Но неплохой. Я не могу сказать, что он прям плохой. Интересно, если его добавить в наш лизунчик, что будет с ним. Также интересно. Единственное, что говорю при, при тромпозировке, как-то видно, он пострадал. И давайте сейчас попробуем открыть лизунчика, который также пришел с этого же интернет-магазина Ньючика интересная у него упаковочка прям холодный да ребята по моему он испортился если вы со мной согласны что он испортился то пишите это в комментариях интересно почитать может вы конечно заказывали смотрите он просто полностью испортился я предлагаю добавить такую вот детскую зубную пасту к этому лизуну прозрачную и попробовать его как-то реанимировать. Ребята, я мешала, мешала, мешала, смешивала наш пластилин и лизунчик, и жидкое мыло, и еще немножко масла, и немножко зубной пасты детской. И у меня вот получился вот такой вот лизун. Я не могу назвать его идеальным, но с ним хотя бы можно играть. Я думаю, что если я буду еще вымешивать его то, возможно, у меня что-то получится лучше. К сожалению, этот интернет-магазин, где я заказывала лизуна и эти вот пластилинчики, я вам порекомендовать не могу. Конечно, вы сами думаете. Возможно, какие-то вам другие товары понравятся. Мне как-то стало очень грустно. Видно, при перевозке пластилин и этот лизунчик пострадал. Помешаю, помешаю, может быть, что-нибудь и вымешаю.